Чудесное время и теплое теплое море. Вопреки чудесному времени и теплому морю. Вы нашли и жару, да, вы и нашли и время, выделили это время для Господа. Выделили эти время, выделили это во время за Господа. вы большие молодцы. Браво с чем на я вас поздравляю? Поздравляю вам. Вот, и. Э, я хотел бы с вами сегодня размышлять над мне такой темой. Искал, да, с вас на, на тема. Как нам проходить через испытания, страдания, искушения, как сложности. Прис, испытания, искушения, сложности. В своей, своей жизни. В свой живот. И как будто мы двигаемся все в одном духе. Вот что Оля сказала, что пастор сказал вступительное слово. Мы не и договаривались. Все, все движим в один дух за что-то йога. Но... И пастор оказывает за Да, но почему-то вот нечто. есть такое побуждение. поговорить именно сегодня с вами об этом. И такого побуждения с вас на Давайте мы сейчас склоним наши сердца. И си, помолимся и помолим. отец небесный господь Скъпи, отец, мы сейчас обращаемся к тебе и взываем тебе в единстве Духа. просим тебя господь духом своим святым сейчас наполни все внутри нас вокругду наполнючку нас а, приготовь пожалуйста нас к твоей трапезе Пожалуйста, накорми нас сейчас твоим словесным молоком. На тимляко, пусть это слово, слово, которое ты сегодня нам скажешь, днес, Пусть оно будет живым, действенным, живо, полезным, полезно, полезным для духа, для тела, за духа и за Пусть это слово, и слово, произрастет в нас и даст прекрасный плод. В нас и плод. Молимся во имя Иисуса Христа. Молимся в имя Святие Дух. Аминь. Иисус Христос. Да. Сегодня слово будет такое краткое, недолгое, поэтому прошу набраться немножко терпения. И днешне вам краткое слово. А, конечно же, эта тема, о которой мы с вами сегодня говорим, она не нова. Разбирайся та же тема, по которой мы говорим не нова. Мы много раз уже с вами говорили, размышляли. Много путес мы говорили с вас и смеси мы мыслили. Мы подробно с вами разбирали книгу Иова. И подро подробно разглядывали книгу Иова историю его жизни его служения история это на а, историю его общения с Богом с Бог. история развития его отношений с Богом Господом да. а, возможно сегодня кому-то хотелось услышать что-то такое легкое ободряющее быть, да легко. но опять таки повторюсь, что есть побуждение от Господа именно поговорить Оба с вами об этом. А сейчас все мы видим да что происходит вокруг в нашей жизни в нашей мире виждами, как около нас, наше свят. А мы видим и даже слышим как трещит тот мир в котором мы привыкли жить и чувами, как света, в он не то что трансформируется он ломается то и и а происходит очень много разных событий, и много различных событий. хороших не очень хубави, и не много. но все мы с вами понимаем что мир не то, что он изменился, он абсолютно другой. вас да. через я променил, как же нам проходить через все это? И как Как нам не потерять отношения с Иисусом и нашу, и нашу веру? Как отношения с и нашу веру? А, церковь сейчас вот обращаюсь к вам и камвас, в самом начале нашей с вами христианской жизни а в на христианские не живот, обязательно были люди которые нам евангелизировали и за, говорили о христе живот оси, не и не было такое и такого каждому да, из нас когда-то да кто-то говорил об иисусе говорил за Иисус. помните те слова которые вам говорили приходи к иисусу и лапри Все будет супер. супер. Приходи к Иисусу, все твои проблемы будут решены. Так? Такая любишь. Можем сказать на это аминь. можно Так и было. И да, такая да, да. да. Ты забудешь про все свои проблемы. Все будет хорошо. Никто нам не говорил. не не Придя к Иисусу, ты переживешь кучу проблем. переживешь много что в твоей христианской жизни тебе придется столкнуться с кучей неприятностей, си живущий, си с много неприятностей. тебе придется сдавать духовные экзамены. Да по мере твоего духовного Според роста. На духовния тебе придется пройти испытания, да испытания. Пройти, придется пройти определенную подготовку и укреплять свою веру да определена подготовка и да верата. постоянно, постоянно. Как вы считаете, при евангелизации такое говорят люди? Как сметать и при евангелизации оказывают ли хоронство? Вряд ли, да? <свят> <свят> Д да ли. <свят> <свят> а, давайте вспомним. А как Иисус призывал своих апостолов? И некогда, за, заодно, вспомним, как и призывал Иисус своих апостолов. В, в, <свят> в Евангелии от Марка говорится. В Евангелии от Марка сказано. Иисус пришел и сказал: пошлите со мной». Иисус идва и сказал: «Элация следмен». Оставьте все, я сделаю вас ловцами человеков. Аж тебе направил овца на человека. Аминь. Овцы. А, ловцы. Луф. <laughs> ловцы, начали. Ловцами человеков, а, да. да. А, как вы считаете, Иисус знал, как закончить жизнь апостолы? Как смятаете, знал ли Христос, как что приключить живот, живота на апостолите? Что бы, что бы случилось, если бы Иисус сказал им, ребята, идите за мной, и вы умрете самой мученической Какво смертью? Как бы все случилось, а коим беше казал, илайте следменности, и загинете со сна, и смерть? вряд ли бы кто-то последовал за Иисусом. Последовали. Но именно это стало началом огромных изменений. И с служения апостолов и от на апостолите перевернулся весь наш мир. Се, э, свят. Именно христианство началось от служения апостолов. Аминь. Когда мы с вами говорим о Христе неверующим или новорожденным, и, мы делимся о том, как с Богом жить хорошо. И говорим за Христос на и говорим, как хорошо жить в свободе от греха. в от греха. Буквально все сферы своей жизни мы отдаем под полный контроль Господу. Буквально все складывается отлично. Конечно же, мы взываем и говорим, Господь, веди меня. Виком и ком Господи, казваем вудимые. Направляй меня. Направляваемые. Подкрепляй меня. Подкрепляемые. Наставляй ме, меня. Наставляваемые. Те отличия, которые возникают в жизни между первой встречи с Иисусом Христом и разлика, такой, что наступало в животе не с Иисусом Христос и более глубоким осознанием нашего христианства и более глубокое осознание на нашего христианства объясняется нашим духовным ростом. Все объясняют духовное нерест от младенчества до от зрелости. Младенчество то, до зрелости. Это как в человеческой жизни. Как в живот. Пока ребенок маленький, у него, малко, у него детские цели, детские силы, задачи, детские, детские цели, ошибки, задачи, грешки, У него отношения на уровне дай, хочу. Этому э, на него дай, это мое. Искам, мое э, на уровне каких-то детских капризов. На него на Отношения нас, родителей, к маленьким детям соответствующие. И наше отношение к в таком возрасте нет каких-то больших ошибок, все на уровне баловства и лешалостей. На тазе выросням они как грешки просто в сечко якую игра. Своих маленьких детей мы не особо и ругаем, наказываем. И не даже не с екарми на малке тиседца. Мы растем через испытание сложности всем через испытания и сложности а иногда даже через страдание <с ethos> ошибки в зрелом возрасте в том числе в нашей с вами христианской жизни зачастую это уже совершенно другой уровень баловством уже не является мои гречки а очень часто это связано уже с грехом Давайте мы откроем первое место Писания. И не ка утворим первое место. Это первое послание апостола Петра, четвертая глава Петрову. Четвертая глава с 1 по 6 стихи. 4 глава от 1 до 4 стих. 4 глава с первого по шестой. От первой до 6 стих. Нашли? Давайте я прочитаю на проекторе на болгарском языке. Можете читать.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 Ибо для того и, мертвы, и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью, жили э, по Богу духов. Аминь. Ух, читая эти строки, надо понимать, кому они изначально адресованы. кому они изначально адресованы. Судя по контексту, апостол Петр говорит их. Эти слова для христиан. Според контекста, апостол Петр эти Для христиан из числа иудеев и язычников. И язычници, потому что там перечисляются как бы, те грехи, которые были присущи именно язычникам. Мы можем сказать, что апостол Петр обращается к церкви. То есть к нам с вами. То нас. В первом стихе он пишет, что Иисус пострадал плотью. И, в пишет, пострада по плоть. И страдающий плотью перестает грешить. И пострадали по плот, уставя греха. знаем с вами, что Иисус понес, перенес неимоверные физические страдания. Но вот эти строки у многих людей могут вызвать недоумение. Даже у верующих. Даже у верующих. В нашем понимании может произойти какой-то надлом. Неужели Бог? который милостивый благой в котором мы, мы верим и принимаем своим спасителем самый настоящий садист что богу нравится когда мы страдаем когда нам больно. если мы болеем если у нас какие-то тяжелые душевные переживания Сразу как возникает вопрос зачем за что и, однако возник вопрос: за какого и за что? За что? Почему нам достаются в жизни тяжелые физические страдания? За что? И физические страдания? И это место может быть растолковано с очень большим перегибом. И может по И можно предположить, что во времена инквизиции. И можем да что на инквизиции это, это? было, наверное, одним из самых основных мест писания. И и место в писании это, Для оправдания своих действий. За на действие, это им. А, дорогие, можно по-разному относиться к подобным явлениям в нашей жизни. жизни. Кто-то принимает сложные жизненные этапы и как наказание. Этапы Последствия греха. Последствия на греха. Кто-то приписывает происходящие ситуации в заслугу дьявола. Мы все сваливаем на него. на него. Это он меня искушает. Той виновен, той ме Это он виноват. Той Поэтому у меня все плохо Из -за того, я Поэтому я болею Поэтому у меня проблемы в бизнесе Поэтому у меня проблемы в семье Именно поэтому наша церковь или наше собрание подвергается каким-то гонениям Мы точно определяем Вот эти вот проблемы возникли именно по этой причине У кого-нибудь в жизни бывало такое? Вы переживали такое? Аминь и очень часто, и много часто. мы ищем какое-то логическое объяснение происходящему. Давайте мы еще раз вспомним, а, вспомним. фразу, да? Иисус, Иисус пострадал плоти за, за нас. Во втором стихе написано, во стих пише, что Бог не применяет испытания и страдания как меру наказания. Че Господь не использует страдания, и наказание кто... как что? А, как меру наказания. А как за наказание Давайте еще раз мы посмотрим второй стих. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Задерживайте произоставленную то в тялу, в то время не вечно по человечески страсти, а по Божьей это воля. Аминь. Итак, Бог не применяет испытания и страдания как меру наказания. Господь не использовал э, страдания как за наказание. Потому что нигде в Библии не Все, пишется. Что, в это не пишет. что страдания но, носят какой-то божественный благотворительный характер. Благотворный. Характер. Но пишется, что через страдания закаляется наша вера. Бог использует это чтобы что-то донести до, для, до нас очень важно это как возможность урок или опыт как написано очистить нас от греха как написано в третьем стихе как в, стих. в прошлой жизни мы все достаточно набрали грехов набрали такой хороший неплохой багаж и мыуов багаж из наших грехов. От наших грехов. Аминь. Аминь. Аминь. Который Иисус уже искупил. Иисус вече искупил. Давайте мы обратимся к следующему месту Писания. И к следующему месту. Это послание Якова. Первая глава. Послание Яков, первая глава. Со 2 по 4 стих. И с 12 по 16. 12 до 16. Все, мы, все вы знаете хорошо, прекрасно эти места Описания. <служивание> Давайте я прочитаю. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. Из 12 стиха. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольшаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Аминь. Здесь говорится про испытание и искушение. за испытание это от искушения. Дорогие, а какое различие между этими двумя понятиями? это между Кто знает? Искушение, искушение. И испытание. И испытание. И там и там проблемы. И там и там и имеем проблемы. Но. Убачи. У них разная природа. И, природа и разный источник. И источник. Как мы прочитали, Бог никогда никого не искушает. Он испытывает нас. Цель этих испытаний. И цель на тези сократить дистанцию между человеком и Богом. Обрести близость с Господом. Укрепить веру. Да, укрепим Принятие откровений на на откровение. Какая цель искушений? искушения Кто знает? Что? Убить и погубить. Да цель искушений. И да погуби. Это вовлечь нас в грех. Целотона искушения это не извлечь. греха да не прямахнивот потя. И заманить нас в болото греха. Да э, в блату на греха. Кто автор этой природы? Вы понимаете, да? Аминь. А, вы знаете, моя жизнь, наверное, она тоже не исключение. И животами что не исключение. Я тоже пережил достаточно много потрясений и страданий. Я слышу, что при много потрясений и страданий. А, со стороны может показаться, что у меня жизнь вполне благополучная. И у страны, может, видите, животами да. достаточно благополучен. Молодой красивый парень. Молод, красив, молодежь. Но о некоторых обстоятельствах моей жизни многие, наверное, не знают. За какое обстоятельство в мой живот ну зинот вас не знает? 12 лет назад. При две Трагически скончался мой старший брат. Трагично загубили братьев. Мой родной брат, который был старше меня всего на пять лет. Родняемый брат, кое-то бежит погуляем от меня пять пять гудини. Ну, скажем так, это событие было таким огромным потрясением для и моей кажем, семьи, для меня. Не скажем, это событие большое, огромное потрясение за меня и за моё семейство. А, на, на тот момент я был лидером нескольких служений в церкви в Казахстане. И на он момент ас был лидер в в церкви в Казахстан. Вы не представляете, было огромное количество вопросов. И им их огромное количество вопросов. Ну, в какой-то степени даже таких претензий. И дня как в какой степени даже претензий. Мне было абсолютно непонятно. Ас абсолютно не разбирал суть mm -hmm. всего происходящего. Какая почему так получилось, почему так случилось. Это очень сильно подкосило моих родителей. И тва... родители, <плес> э, ну, скажем так, рано на сердце она, конечно же, остается. И раз... устава, Хотя Господь, конечно, ее затянул. Вопреки, чь Иисус Христос добрее. За и тот период в моей жизни. И период в ми, он был очень насыщенным на такие вот события. <говорит> за очень короткий промежуток времени. За от времени а, у меня скончалась бабушка. бабами. А, скончался старший брат. По брат через два дня после похорон я попадаю в аварию. След две дни в причем на абсолютно пустой дороге. На абсолютно под вы не представляете мое состояние. Не не состояние. Я был буквально, ну, как О сказать, просто размазан тонким слоем. Размазан. Вот, и в то время у меня в голове просто звучала вот такая одна фраза. И в время в одна фраза. Бог все знает, Бог все видит. Господь знает и вижда именно в такой момент э, твоего душевного состояния и точно в този момент на такого душевного состояния, осознаешь ответственность за свое дальнейшее действие Ты последствия за свои действия. именно в такие, моменты, точно в такие моменты я буквально физически ощущал физически усещал, что за мной наблюдают ме как небеса как -то небесата, так и бесы. Прокляну ли я бога задам ли я какие-то глупые тупые вопросы и что я буду делать и буду ли я высказывать свои претензии и недовольства? слава богу этот период не пережили и слава на бога период да пять лет назад я пережил развод и развод. Достаточно, болезненный. Дождь, достаточно болезненный после почти 17 лет семейной жизни След почти брак. было ли для меня это потрясение Страданием. потрясение страданием Страдание. А -а -а. да. да то есть свой мир который я пытался построить свят, то да построю, он, он разрушился то есть и разрушил ничего другого нет Ничто няма. вокруг пустота саму празнут, празнута. Да. А, как жить как что делать как куда стремиться, И ком как а какие у меня остались цели как целями устанаха. сколько было вопросов без ответа без отговор. были ли в моей жизни страдания? страдания вы не представляете сколько их было Uh, порой я сам даже не знал и не понимал, что я смогу вынести, а что нет. И понякога сам не разбедал, как во мог да приживее, а как во не. Два года назад. И две години, На старте моего нового бизнес-проекта. Бизнес проектами Меня обманули на очень крупную сумму. Много сумма. Ну, так бывает в бизнесе. В я доверился не тем людям. на хора. Вот. то есть я попал в долги. И имог гулям долг. Больше 20 тысяч евро. получил два евро. Понимаете, да, что при моем скромном доходе, доход, когда пандемия только началась, когда, -то мы започна, когда становились почти все бизнес-процессы, бизнес я должен был отдать такую сумму в короткий промежуток времени, да времени которая на тот момент казалась просто, просто нереальной. Было ли мне тяжело? Беше ли Очень. Много. Друзья, а где найти силы? чтобы не сломаться. чтобы не перегореть. чтобы не опустить руки. не впасть в отчаяние. и не попасть во власть греха. под греха. Как? Как? Совершал ли я ошибки? Да ли извращал грешки Конечно падал ли, ли я в безысходность? Дали в безысходность? конечно. Да. был ли у меня упадок настроения Дали сил? Имах... конечно. упадок на настроение силы, да. было такое. имехи такие-то? но. удачи. За время всех описанных ситуаций ситуации, я ни разу не отклонился от служения. А с нету веж, веж, не них от служения я ду. не пропустил ни одного служения. А с не ни одно я не отказывался ни от, ни от каких просьб и поручений. Не сел от молби и я поручения. не давал места депрессии хандри. А с не на я не отменил ни одного домашнего служения. А с одно я участвовал в каждом прославлении. Участвовал во прославлении. Пожалуйста, не подумайте, и не си мислите, что я сейчас хвастаюсь, какое я... Сильный и супер духовный. И духовен, не, не, не, речь не об этом сейчас. Не става дума за я хвастаюсь моим Господом. С Господа си. И а, если бы в моей жизни не было Бога, а, я не уверен, что смог бы я пережить не определенные этапы своей жизни и справиться с ними. И да я сейчас делюсь с вами своим опытом. И всегда споделимся с вас свой опыт. А, я делюсь Божьим наставлением, как воспринимать и переживать страдания. И споделимся с вас Божьим наставничеством, как до проживаниями тези страданий. А, в это время сложное... Вот я очень сильно искал его тяжкие времена, и именно в такие моменты и... ощущаешь невероятную близость к господу и точно в такие моменты ты невероятно близость сердце открывается не на 180 сердце на 360 градусов не на 187, на 360 ты стараешься уловить каждый шорох и да всякий един звук. каждый шепот Шоп, шеп, каждое слово от Господа всякая дума на Господа твои духовные рецепторы они настроены просто невероятно и способом. духовные рецепторы все утварят просто наполну очень чувствительные Савваш много чувствителен именно Иисусу доверяешь что и доверяешь, на Иисус тувал? Что не можешь сказать самым близким людям? Което не можешь да и на найблизких те хора. И проживая такие ситуации, и ситуации, ты лучше понимаешь Бога? Господа? Ты лучше понимаешь, что чувствовал Иисус, когда его предали? Ты Иисус, когда его предали? Ты понимаешь сердце Бога, когда Иисус был оставлен на кресте один? И разбираешь сердце на Господа, когда Христос был оставлен сам на креста? Друзья, страдания, испытания проблемы, и страдания, это испытания, это проблемы. это отличный шанс. Быть шанс ближе к Богу. Стать более чутким к Его желаниям. Его планом, к Его планам. Божьей воли. это реальный шанс, и твой шанс. Избавиться от греха. Да избавиться от, греха, от плохих привычек. И, и изменить свой характер. И, да и таким шансом надо. Воспользоваться. И то же шанс, Сталива, дого использовать. И да правильно. Друзья, ищите его. Приятели, его. Усиливайтесь в служении другим. Усил... По в на Наш Бог точно не садист. Не садист. И испытание от Него нам во благо. И испытания от не за благо. Давайте посмотрим еще одно место писания. Это книга пророка Иезекииль. 37 глава. Книга-то на пророка Иезекиил. 37 глава. С 1 по 10 стихи. От первой до стих стихи. Такое очень знаменитое, известное пророчество. Твое много познатое пророчество, знаменитое. Откровение от пророка Иезекииля. Откровение на пророка Иезекиил. Давайте я прочту. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обыл меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие».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 Как Господь способен вернуть надежду там, где она потеряна. Господь способен надежду там, где Вдохнуть жизнь даже в безжизненные сухие мертвые кости. Да живот даже в сухие кости. Воскресить каждого, кто да воскреси заживо умер духовно. Всеки, умрял духовно. Мертвые кости или ткани способны ожить внутри тебя. Ты способен стать источником живой воды для всех окружающих. Ты себе способен достанешь источник на живота вода за всички, кую то не заубикалят. Итак, встань из праха. И трява да сие исправим от праха. И облекись во все оружие Божие и Слово Божие. Это, это, это просто. Встань, а. да. Встань от праха и все облечись, осуждая на Господ. Прошу прощения. Итак. Хочу сказать, что на сегодня моя старшая дочь учится за границей. с учи в Мой сын служит со мной в группе прославления. со то на Мои родители сегодня активные члены своей поместной церкви. в Казахстане. Принимают активное участие в служении своей домашней церкви. участие в Мне удалось погасить все долги. Я с успехом все эти долги Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава на Господу. Давайте мы посмотрим еще место Писания. И, пугли, не можете на И будем закругляться. Это э, первое послание апостола Петра. Первому Петрову. Четвертая глава. Четвертая глава. С 12 по 19 стихи. От 12 до 19 стих. Если нашли, я прочитаю. Возлюбленные...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 «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Аминь. Аминь. Итак, апостол Петр пишет, чтобы мы с вами апостол радовались. Петр пишет, да Когда приходят страдания Срату. за имя Иисуса. Идут страдания за имя на Христос. Потому что в явлении славы Его мы с вами восторжествуем. За что-то Ох, ободряющее обетование, Аминь. Апостол Петр призывает нас. Петр не прославлять да Бога. Господь, за такую участь. За участь. Пострадать за имя его. Да за имя. А, Эти апостолы, они ведут себя, правда, как блаженные. И задержат, на Заметили, да? Иаков. Иаков. Петр. Петр они говорят, чтобы мы радовались. Казват, да Когда приходят проблемы в нашу жизнь. В нашей они животе, говорят, ему, радуйтесь. радуйтесь Тому, кто упал на самое дно. На този, на дыното, ему говорят, радуйся. Ему, да си радва". Обратили внимание? внимание на това? Итак, друзья, и какие, какие бы неразрешимые проблемы ни казались. и тежки да имаме, Сейчас в вашей жизни. Сейчас в нашей жизни. Радуйтесь. Да Аминь. Аминь. Ищите Господа. Да Господа. Бегите в собрание. Да в собрание Служите людям. Да служим на Слове Божьим. Да Божье слово. И радуйтесь. И да си Аминь. Аминь. Давайте склоним свои сердца. И помолимся. И се помолим. Дорогой Господь. Скапи Господь. Обращаемся к тебе сейчас, к тебе. Се теб. Спасибо тебе, Господи, за твое слово. И благодарим Тебя за твое это слово. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам. Мудрость понимать. Благодарим за това, не мудрости, да Твое, слово. Твое -то слово. Господь дай нам силы. Да не силы. Проходи через все страдания и Давай испытания. выходить из них победителя. победитель. Господь, мы верим, что. И не Ты уже все победил, все силе, сделал. И победила, и Позволь всичку. только нам принимать твои обетование в свою жизнь. принимать твою победу живот. в нашу жизнь. Какие бы живот. не были испытания. Какие испытания даимыми, бы страдания не были. были. Помоги нам, Господь, иметь днини, эту совершенную, Господи, радость. Дай имами, за совершенную радость. По Тебе. За, теб. за все Тебя благодарим, Боже. Превозносим Твое Святое Превозносим имя. Свято имя. Молимся во имя Иисуса И Христа. Имя Иисус Аминь. Аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. Прославим нашего Господа. Давайте мы поднимем.